Ты готов к этому? То, что они сказали, не может быть правдой, не так ли? Есть только один способ узнать. А, я не думаю, что смогу смотреть на Рональда Макдональда так же. Ты там в порядке? Выглядит как стандартный бигмак. Может быть, у нас есть д который его съест? Кажется, он нас не замечает. Привет. Давай вернем его в фонд. Неизвестно, что эта штука может сделать. Нам понадобится кран, чтобы вытащить его отсюда. Итак, что мы о нем знаем? Пока что не очень много, на самом деле. Наши первоначальные испытания прошли очень успешно. Первоначальная обработка SCP-5962 показала, что он генетически идентичен корове. У него отсутствуют многочисленные внутренние органы. Вместо них есть 27 соединенных между собой желудков разного размера, которые не выполняют никаких биологических функций. Его кожу покрывает слой масла для жарки, которое постоянно выделяется через поры. Раз в день, 5962 разворачивает свою работу и производит упакованные продукты из меню Макдональдса. Эти продукты выглядят обычными, но при ближайшем раздражении, они полностью состоят из биологического материала человека. Персонал компании ⁇ Пласти ⁇ не отмечает никакой разницы во вкусе по сравнению с обычной едой из Макдональдса. И они не испытывают никаких неблагоприятных медицинских эффектов. В настоящее время неизвестно, как SCP-5962 производит такое большое количество пищи. Генетический анализ пищи сопоставлен с несколькими живыми людьми, которые не отмечают никакой необычной активности. Зоу, и ты хочешь сказать, что пищу делают из людей? Насколько мы можем судить, да. Но нет ни малейшего представления о том, как происходит этот процесс. Как мы узнаем, как это происходит? Я рада, что ты спросил. Именно это мы и будем проверять в ближайшее время. Что это такое? Это последнее слово в технологии беспилотников. Он может войти в любую анатомию и проложить себе путь через нее. Похоже на волшебный школьный автобус. Начинаем тестирование. Так ты просто собираешься совершить экскурсию по его желудку? В этом и заключается идея. Этот дрон, надеюсь, покажет, как готовится пища. Если рентген ничего не показал, то почему это покажет? М -м -м. возможно, подкладка желудка скрывает то, что происходит внутри. Что это? Я бы сказала, что это как раз то, что мы ищем. Ну, посмотрим, что это такое, продолжай это тупик. Погоди минуту, посмотри на эти координаты. Оно только что изменило размеры. Полагаю, это как раз то, что мы искали. Это вызывает столько вопросов. А вы хотели видеть меня, директор? Да, по поводу запроса на D-класс обученной техники выживания. Уживание для SCP-5962 потребует этого, возможно, нескольких. Все D-классы с такими навыками используются в экспериментах по межпространственным путешествиям. Но это как раз подходит для этого. 5962, похоже, имеет внутри себя межпространственный портал. Я понял, к чему вы клоните, но этого не произойдет. Mm -hmm. Ну что ж, мы просто приостановим эксперименты. В вашем распоряжении есть отличная команда МТФ. Пошлите агента Лоуренса, а он уже отправлялся на подобное задание с SCP-1562. Лоуренса? Но это чрезвычайно опасно. Вполне подходит для исследования классом D. Я знаю, что вы чрезвычайно близки, но это наука, в ней нет места эмоциям, не так ли? Да, э, директор, но разве путешествие между измерениями не опасно для ткани реальности? Разве приостановка испытания не была бы безопаснее? Доктор Коллинвуд, в данном случае возможность научного прорыва стоит риска. Но не случай нашего возвращения домой. Хорошо, рад, что вы поняли. Пожалуйста, закройте дверь, когда будете уходить. Значит, мне нужно только обнаружить SCP-59622, понаблюдать за его поведением и прыгнуть обратно. Правильно. Не рискуй понапрасну. Не волнуйся, Молли, я справлюсь. Я всегда возвращаюсь к тебе. <звы> Начать процедуру телепортации. Инициализация. Удачи там. Спасибо. Никаких следов SCP, но все покрыто красными лианами. Я возьму образец. Продолжая двигаться к Макдональдсу. Есть движение на датчике движения. Будь начеку. Принято. Давай, попробуй. Привет, незнакомец. Привет. Имя Джим. Лоуренс. Что здесь произошло? Ну, зверь приходил около недели назад. С тех пор я его не видел. Зверь? Ты ударился головой? Ты знаешь, что это штука, которая обрекла наш мир на страдания и мор? Я не местный. Может, ты меня ведешь в курс дела? Это началось 20 лет назад. Чудовище впервые появилось в Нью-Йорке. Оно отрывало куски от людей, распространяло свою жирную грязь по всему миру и даже сделало небо желтым. Я предполагаю, что это чудовище похоже на Рональда Макдональда. ху ты не произносишь это имя здесь. Оно как будто знает, когда ты его произносишь. Как оно все это сделало? Пули не могут причинить ему вреда. Бомбы ничего не делают. Он непробиваемый, как неубиваемый демон. Да, но как он это делает? И что это за красные лианы? А, ну, это дерьмо. Загрязняет атмосферу. Не стоит дышать им долго. Ты поняла, Молли? Поняла. Бери Джима и возвращайся. У него будет вся информация, которая нам нужна. Открывайтесь оттуда! Сейчас же! До зарядки телепорта еще минута. Слышишь? Держись подальше от глаз. Ухожу в тень. До скорой встречи, Молли. Он прошел через худшее и вернулся, так? Какого черта? Черт, я уже там, давай, поторопись, прости, это все, что нам нужно знать, Лоуренс. -хо, хо только не говори, что ты беспокоилась обо мне. Нет. Что я тебе говорил, я всегда буду возвращаться к тебе. Я просто пойду. Мы проверили еду, которая проходила через него, когда тебя не было. А мы нашли совпадение ДНК. Его звали Джим Харпер. Так что это действительно люди? Насколько я могу судить, SCP, с которым вы столкнулись там, связан с тем, что здесь. Так что, чтобы он не съел... Выходит, здесь... Отвратительно, напомнишь, мне никогда больше не есть фастфуд. Между этим и Большим Чарли, думаю, я стану вегетарианкой. Так, давай не будем принимать поспешных решений.